Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы с вами находимся в станице Старокорсуновской. Раньше это было отдельное поселение, сейчас эта станица входит в состав города Краснодара, в Карасунский округ города Краснодара. Она находится через 4 километра после хутора Ленина по дороге в сторону Новослабинска, если ехать. Рядом с водохранилищем, собственно так же, водохранилище протекает здесь. Станица достаточно большая, есть свои собственные предприятия, люди работают, магазины, школы, детские сады. Можно ребенку полностью заниматься чем угодно. Вот, есть даже свой скверик, дитвора гуляет, играет. А в Станице Старокорсуновская менее популярна так скажем так среди покупателей да и находится чуть-чуть подальше соответственно с этим здесь земельные участки и дома немного дешевле чем в городе чем той же в том же хуторе ленина достаточно разброс цен высокий, хотя можно найти дом и за 3 миллиона можно найти дом и за 6 7 миллионов То есть все зависит от того в каком месте вы его будете приобретать земельные участки достаточно большие начинается здесь уже земли побольше и расстояние между домами достаточно большое и в центре поселка можно ну, станицы найти новые дома и те дома как бы, здесь продаются участки купить и построить самостоятельно либо на окраинах сейчас как бы станица тоже разрастается в разные стороны но зачастую газ уже подключен то есть все коммуникации Присутствует. Okay. До свидания.